свой резкий блосай на план. Mm. я просто не вижу в кого стрелять <связать> ай за, за, за, за, за контейнером первым а не, на пленту на пленту на пленту на пленту на пленту под трубами план Врача, врача! Игрок с бомбой убит. Второй этаж снайпер. Мы проиграли раунд. Враг уничтожил нашу команду. Установите бомбу. Оружие заряжено! Раунд начался. Бомба взята. Дым бросают, нихера не видно. есть что нибудь там mm, нет да не вижу вверх туда есть может перетягивать давай, давай они на дёрке ждут стук блин просто Сейчас, сейчас, меня, если все, не лечи, уходим сразу на два. Сзади нуля. Бомба установлена. Все, отошли, бомбы потемли. Снайпер наверху. На снял, пыль. снял, снял. Где сюда Минус. Я готова. На Фу. 0 Слева, в ноль. Это да разбита. это бред, а он стреляет, я в шоке. Взорвите один из объектов Раунд Бомба взята. Я смотри, посмотри. Со шлисты идут. Уходим, уходим на два, уходим на два. Быстро, быстро перетяг, уходим на два. Палят, палят, ешь, упалят, Уходим, уходим, уходим. Не все перетянулись на один и в аквариум подсадились. А, сейчас полили нахуй. Ничего, ничего, нормально, нормально. Бля, не нехороше. Сколько ждал, пока они уйдут, блядь. Ну, все не Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Кто-нибудь, ну, ну, ну. помогите! Команда противника а, распитывает. Миссия выполнена. Защитите стратегические огромные. Я двоечку посмотрю. Раунд начался. Прокинь, Давайте только не идти в ней. Кто-то из наших противов покажу мозг? Нет, нет. <звы> Они отрез походят Да, Артур? Второй да, этаж да, наш да. Можно веснуть Граната! Да, это один будет Давайте, оттягиваемся, ждем их О, Артур, зачем ты пошел? Они тут на моем трупе. Что я? На контейнере лежит двое. Да, короче. Не двигайся, я помогу тебе. Спасибо, дружище. Зашли кидаю гранату Ставят бомбу. Бомба установлена. На мусоре, на контейнере лежит кросс. Меня можно резать. <связывая> Мне нужен Зашел и всех за два. Хороший, хорош. да? Красава. Не ну, Не играйте с бомбой. -то. Мы победили. Бомба обезвредна. Я опять двоечку посмотрю. Защитите стратегические объекты. Подкину тебя. Не, Раунд не начался. Это снайпер у себя сидит обычно а да я не пойду на них верхний второй этаж Двое, второй этаж много их, и сверху смотрят. Да, на бочке. Пытается резко. Идет вот этот, тебя какие-то нет. Тебя откидный спорот. Этот ли он вообще нереально убивает. Ставят сюда. Она пондорезается. Идут к тебе. Вся наша идут? команда уничтожена. Мы проиграли раунд. Защитите стратегические объекты. Раунд родили. начался. Осторожно, граната! Первый этаж, фу. Двойка, двойка, двойка. Двойка. Первый этаж до сих пор. Двойка идут. Все, зашли на двойку. Первый стреляет. С пикси. Двойку ставят, память. Четыре человека на двойке. Бомба установлена. Может зарашим потом? <сох <fists> <сох <sf> <сох> хорош. 20. врача быстрее <связать> китайский и стали да? мы проиграли раунд вот дай, на на Защитите я стратегический я буду, начинаем ну раунд Они Смотрите, они перетяк, Они я... перетянулись, походу. Давай, пацаны да да на однерку походу перетянул. граната пошла однёрку кидает курилку смотрит бомба установлена поставили второй этаж наш республику наш смотрит да коля Всё, один остался, инженер. Нет. Я Это не кто знаю. Я не знаю. Нина, так. Тренируйте. Кроем, кроем. Да, уже нет. Я а, всё, отлично. Да. Нам удалось обезвредить бомбу. Раунд бомб. выиграл. Займите одну очку. Защитите об... стратегические объекты. Раунд начался. Осторожно, граната! А! Дым кинули! Это двойка! Я поставил слезам, короче, давай, кого-то делай же. Я заделки. Ты... На пленту уже! Блин. А, ну вс. Нажали. На пленту! Ох ты, ход это, блин, на пленту. <связывая> один. А может, вместе, вместе. не идите, не идите, не идите на них пожалуйста, не идите просто займите оборону он это, в этом, короче, в тупике на мусоре скрим, смотри мусор, я контейнера справа буду смотреть право, контейнер, левое да, окно сверху. право, контейнер там он стоит Не вижу я скажу если мусор мы уничтожили отряд да, врага. врага победа за нами до скорого я про просто это, блин, на мясе карте это ебано играть нахуй Бичи, макрос на сам точку жмет, блять это дебил не я ничего не говорю у меня макросы нет так и у меня у меня макрос